Так, все, ребят, я еще раз напоминаю, какая у нас сегодня программа в нашем телешоу. Слушайте внимательно, кто находится... А, вот за этой видеокамеры я вам скажу то что у нас сегодня будет конкурс на лучший бланд то есть мы сейчас будем соревноваться у кого что будет лучше получаться то лучше закрутит я буду тоже участвовать так что сегодня будет соревнование так сказать а кто из вас вообще бланты заебись крутит ну ка нормально да мы будем будем соревноваться не ну что дамы и господа появился оператор, кто гадости в чате писал, отвечаю вам ответной реакцией то, что вы плохие люди. Пойдем. Вы Плохие люди. Так, просто... и, и, и сейчас у нас будет начинаться первый турнир на этом свете по. Бу. Тут вы видите у нас некий беспорядок, да, ребята. Это рабочая такая система, но ничего страшного, дамы и господа. Сегодня мы будем делать турнир, который первый проходит на Ютубе, такого еще никто не делал. Мы будем делать соревнования, кто лучше сделает блант. Точнее, папироску, точнее, сигарету, или кому как еще угоднее. Махорку. Да, махорку. Конечно, мы будем делать, ребят, махорку. Вы Сами должны понимать, табак. Донской табак. Та... Донской, табак. Дон... Донской табак. Донской табак. Донской табак, Так что так. Обсуждаем, ре... не поддерживаем наркотические. Ну. Вот она. Да. Против... Против... Э, э, да. <laughs> <laughs> <laughs> Против спаса. Это, это все в GTA RP сейчас мы делаем. Да, Это все происходит в опять. Да, вообще, кстати, сюда вот сюда берешь табак, дамскую закинул да. и все. Ну что, давайте тогда освободимся, что вы да, делаете? Да. Давайте давай, сделаем да, поле, да. Делаем, да, давайте. Давай. У нас будет выходить турнир. Поле боя, блядь. Да, так, вот ну, сначала нам нужно в один сюда сделать табак. По идее, да, табак, что сделать У нас табак они смешаны. Ну какая разница? Просто, чтобы человек, который закручивает блант, у него это все было. И нам нужно положить что? Типсы и бумага, да? <связывая> Я надеюсь, вам типсы... Так, ребят, видим типсы и бумага. Так, все нормально там? Ой, онлайн начал, твой шанс тоже. <связывая> типсы и бумага, рэп, <связывая> и это... Ну, кстати, есть здесь таких не умею сам, да, А это уже оправдание пошло, типа ты не умеешь. Кстати, мы чистим просто вот на самом деле. А вот музыкант. кто из вас не пьет? Ты же, а, ты я, не я очень. Вот ты Но не я пьешь, и ты не пьешь. А ты не не пьешь. Не пьешь. Эти, ре... Эти люди, я вам, кстати, вот реально говорю, пацаны, пьет. они никогда не пьют, Тут скажи, пью только я. Да, да и я, когда к ним еще приеду. Это вино. И сейчас еще Янг Трепа приедет, который он тоже хуярит. Да, вот мы с ним на пару здесь и считаем. А Чивкив. А Чивки едешь уже? Да, Чачив уже едет. Чачи он с КДИН. Серега вместе. Готовы? Ну так а что, давайте сюда, подождите, ну давайте кто начинает. Давайте сделаем так. На сузиков. В очереди, да? По очереди, да. На сузиков. Да. Кто да. первый выбивал? Может, по два человека мы идем? Может по несколько да. человек сразу? Да, ну, да, по да. Нет, два. по одному лучше, прикольно будет наблюдать, давай, типа, давай, да? Давай. Зачем так быстро мы делать? Давайте пообщаемся. сделаем из хотите. этого шоу. Да, подождите, вы уже начали стоять. не не не не подожди. Здесь табак, там Мы только делаем этот, типс. А тип скажет, сам себе делал, лайки. Лайки майки. ставим. Ну давайте тогда, нет, давайте сделаем нет, вот... вас... Один начинает да. и он сразу с нуля все делает да. Зачем вы это делаете? Давайте очень. сейчас разыграемся да. Нам нужно определить, кто первый начинает Мы должны сыграть какую-то игру определенно то, что Предлагаю начать нам вот отсюда вот И мы его еще сразу же начнем пахать, пока будут все остальные Пока все остальные А, все, начинает первый Пойдем, Енец, подойди Стойте, стойте, пацаны, пацаны, пацаны Стойте, пожалуйста, давайте начнем он у нас первый начинает. Да, Представь. Начинает с лучшего Ну, за... Я Я... Наш... Слушаю, бля, у ну и что? Такое? Влад. Ничего, куда? Куда? ничего давай. давай. Все. Да, представьтесь, как позовут? Меня зовут Тян. Его зовут Тян. И сегодня. октябрь. Октябрь. октябрь. октябрь. Ну так да. Кто Кто до сего гармошку доделал? Ну что, поехали, берем бумажку. Вот она бумажка в руке. Там уже там. Там уже идет нас забивка табака, Донской табак. Донской табак, да. Петр первый, Петр второй. Говорят, Вашу оценку мы тоже ждем в чате Есть ли там так. профессионалы так. Пошел, пошел. Так, Кстати, говорят, что Татьяна лучшая всех да. Роли да. Это кто говорит? по потом а, Пацаны говорили Шан, надо все Нет, аккуратно делать не торопиться уже. Ну, я, я уже переживаю, смотри, да? Ну, да? все норм будет. А ты смотри, учились. А ты не умеешь крутить, да? Не умею, Реально? Да. Я не Что, все сделали? Как? Я тоже не Замечательно. Сейчас Примерно я у него хороший, да, прям какая-то хорошая ну -ка. да. Оценочка. оценка. Оценка да, хорошая, хорошая. -то а. солнце, как, как, как, как... Как, что будет? как... Как, как, как, как, как... Как, как, как, как, как... Как, как, как, как, как... Как, чуть как, как, как, как, как, как, как, как, как, ох, как, как, как, как, как, как, как, как, как, как, как, из как, пишет? Ну, как, как, как, как, как, как, <связать> а, ну, 10, 8, 10. Дочка тоже. Я сейчас как, <связать> как он, как он хочет. Да, да. Если дочку ставит, тот не шарит. Сейчас еще один профессионал поступает. Так, <связать> да. еще. А давайте, <связать> Я, Можно как-то настанет сейчас? О, тихо, тихо Осторожно, пожалуйста. А, сейчас мы еще... А! Сейчас сигарету надо покурить тоже. Опа! Самое главное, чтобы мне тут хватило. Попробовал PUBG на вкус, полный ни разу не пробовал, и типа, попробовать. Я ни разу вообще, вообще ни разу не, не пробовал вообще. Вообще, что это затем такая такая сигарета? Я просто особо так не курю. Так, понял, типа, ну, табак не особо люблю, там, такой, осень, да. Так, смотрите, следующий профессионал. А вы, чатик, вы через что предпочитаете курить? Табак. Вот такой вопрос к табак. А Охотник, да, водник. Все так пишут, они этой тяжко делаем, поэтому валяются вот на весь. Да, да. Так, -то. извините то, что мы отвлеклись от телепереграммы, это я. Мы продолжаем. Покажите. Воу! Видите, да, ни одного залома, ни одного залома. Но тут, мне кажется, девятка, есть, вот честно бы. Да, вот у него было чуть, ну реально, скажи, у него прям вот так, как, блядь, в магазине, когда покупаешь, заходишь, у него как в магазине было. Девять, пять, восемь, одиннадцать. А ты тоже в конце услышал так, как он сделает эффективно? Айда, айда, айда, Вот сто даже пишет Там давайте тоже про лайки, пацаны, не забывайте. еще. Надо надо, надо, надо, меня, надо, надо. Который сжигает. там новое, посмотреть Нет, еще что то Вот, знаешь, смотрите да. телепередачи. А, Всевкав-ТВ. Все Мы в -ТВ. вас ответили. Вы всевкав-ТВ, кстати, любите смотреть? Что там? тв Конечно, млядь. Джой говорит, да. Я сам откуда. там человек из Пятигорска Я не из Пятигорска Я сейчас там бывал, я жил там. Блять, могу часть времени. Да, как вот так вот вообще, домой там приезжаешь, там не пострелую. Давай настоим. Нет, Пятигорская. А нет, <связь> это, это бумажка маленькая, не получится Давай я. Давай. Ну дай с табаку, куда. Давай. не хотел бы пообщаться да. с Тейпом по поводу старого или старых пифов. Так мы же с ним уже и так все с Егором да, решили. Надо, надо, надо, надо. Все уже решено. Да, да, да. Я... Все, типа все я эту типа, я... типа, тему тогда не поднимал, когда Фейковый Даймбек заходил мой, ко мне на стрим. Он, он я все почему эту тему сделал? не поднимал? Нет, потому нет, потому нет. что типа я же с ним все решил, и типа нет, все ну он мне мерч отправлял, еще что-то. Нахуя мне Конфликт, да, да, типа, Он был, типа, с какой-то стороны, не очень прав, и я был не прав, типа. люди ошибаются, это нормально. <зывет> угу. э. Что получается? Работай. Давай, Работай. язычком данем. Даже как ты это делаешь, Дилбич. Ну так Ну Так, ну, ну. хороший, так-то Так-то ну какая э Так, оценочка Ну восьмерка здесь заломчик Восьмерка, да, восьмерка. я здесь заломчики Да но я на себя много Главное нормально Братан У меня знаешь иногда какие бывают Как Ну погоди у меня в начале Он у меня вот так да. Я как соберус Как Ну погоди нахуй, зайца еще Так ну восемь, значит а а они, что, да, сразу говорю, у меня вообще нет. А получается. тут табак. Чего они должны бояться, Пробу если они крутят текает. табак? Просто. Ну да, это табак. Там пишет, кто-то гашиш. Нет, мы табак. это табак, пацаны, знаете, когда самокрутки, Вы же когда уже в магазин заходите, табачные, там же табак продается на развес. Два КГ можете все взять, дамского тапога и курить тоже. А что думаете о а, X манера? Манера? А, я слышу. Неплохая хуйня, прикольно. Нормально. Нет, хуйня, не плохая. Нет, хороший смысл, как неплохое дерьмо, неплохая хуйня. Вот, да, это. А это надо будет не стоит, точно. -то неплохое, неплохое дерьмо, неплохая хуйня. Хороший смысл. Короче, есть прикольные строители Так, ну что, давайте смотреть следующих претендентов. Претендентов. Нифига фига ты там делаешь. Да блядь, Вован старается изо всех сил. Это залупа какая-то вообще. Сейчас сосиска будет. Так, Вован, покажите вас Ну это залупа. Это залупа какая-то. Она расклеилась еще, блядь, у меня. Ты ее не Да, и плохо язычком поработал. Извините меня. Так, подожди, с вот здесь... тут, тут давай еще посыпаем. Нет, тренировочный, тренировочный. Я просто я не умею. Не Для меня это все нормально. Морить? Табак, не ребят, не кто спрашивал? Блядь, табак. Вот. Да там просто стой. снимите, это просто табак, да. Мы, че, мы себя компрометировать не будем. Так. Просто крутя. Там, там уже как-то пересыпание. Пересыпание уже идет там уже да, да, там. Да, да, да. Это уже, там уже тихо, новый метод. Не ходи, не ходи, так, давай-то ничего. Это не видимо, это ладно. А тут О, сколько ну оценку что в итоге? Какую делаем? Ну баба, я думаю, это девятка. Девятка, блядь, стоп дом. Вот она, девяточка. Оценку делаем этому. Ну, блядь, честно, шестерка, девчонки. Ну шестерка, да. Шестерка, ну шестерка, короче. Ну шестерка, короче. Сколько было хорошо постарался. Не, ну как сами думаете в чате? Это полная хуйня Стой, подожди, я не делаю Я его неправильно схватил Я неправильно схватил Нет, только ну что вот Вот он, смотрите, какая Тут новая технология Заливки в бланк Так, снимаем Это новый метод Подожди, блядь У меня вот эта вот часть, сука, для меня она самая, блядь, сложная Завернуть, блядь Ну, вот, кстати, не самый лучший тоже самое. Да. Ну по-моему, тут на десятку идет. Так какую нахуй десятку? Отсюда я сейчас сыпется. Отсюда сыпется, да. Блять, а почему ты языком не делал? Вы на вас смеялись, в итоге у вас смеялись, вы языком делаете. Все, короче, забейте полностью. Строго, строго не судить, это, наверное, один из первых, точно есть третий где-то так. Третий, да. Мне даже не стыдно, блядь, я не опыт. Покажи, покажи, покажи. Короче, все, блядь, я покажу вот так, да. Без низа, блядь. Без низа, блядь. Все, блядь, Вот только что вышло А, это уже второй, да? Это не это первый, я его просто чуть-чуть доработал. Технологии чуть здесь. Блять, в начале чуть-чуть его. Короче, кто ä, выиграл сейчас? А, а, а, а, а, Можно сделать с... второй раунд. Не чисто. У меня. чисто. У Знаешь, у меня два размок, между максимум. Сделать финал. Да. Можно сделать. Короче, давайте тогда сделаем решающий фин. Бля, пацаны, нам надо как-то стрим что-то разгонять. Пишут, что выиграл тян. Ну да. Не то, что класный. Тян победитель. Тян победитель. Спасибо. Что он выиграл, он выиграл? А что, а что он выиграл? <связь> да, хорошо. А <связь> Я снова счастье, большой косой, снова тут, я не слышу вас, я не слышу вас Мы не пытаемся, мы вас мы сняли Мы Не И все ваши я не не Я я Я Я только Я я пропускаю этот зла, я выше вида, я выпустил, снова с места. Я поджигаю, сколько сон, я в сомнения снова не закрывать. Эй, я не нужно летать, я готов подпрыгать, я готов делать деньги, я готов начать, и я готов начать, я готов отнять, я готов поднять и я готов деньги, и я готов начать. Мы нажимаем кнопку, так и я готов летать, куры большой консоль, я должен вылезать. Джек Монтана, он считается бабкой Поджигая эти деньги в достатке Я не вижу тебя и при припадки Я должен защитать все эти бабки Джек Монтана, я играю в игру Я поджигаю этот сплив, и я опять лечу Я не чувствую тебя, я вечно вечу. Я еду в Бугатте, я опять не хочу Я поджигаю свой это Джек Монтан Я курю этот став, я вечно в достатке Эй, эй hey fruit hey. Жак Монтан зачитал под этот бит ты, ты выглядишь так У тебя бронхит Почитаю это, делаю хит Я поджигаю это сафо, я будто индивид э -э. Поджигай все, я будто бит -той. Я поджигаю это сфлиф Я еще с тобой Я снова на космосе, я снова хочу Считаю эти деньги, я снова в Джимми еще, Джимми, Джимми Все считаете мани много дыре, все будто оригами Запомните все парни, мы сделали все сами Запомните ему Парень, мы сделали с самим. Эй, hey. я как Виктор с самим. Я зачитал эти мани опять над вами. Я не вижу вас, парни, и я не вижу вас, плю. Я зачитал эти деньги мне. <д racism> похуй на это и похуй на то. Я считаю, эти деньги и у меня все хорошо. Я считаю, деньги у меня все хорошо. Похуй на это и похуй на то. Похуй, что ты мне скажешь? Похуй, что ты скажешь? Эй, эй, эй, эй, эй. Паху, че ты искать, Паху, похуй, что ты мне искать? Лучше в микрофон учиться, чем приставить. Микрофон не лучше получается.